Шла жара Жри дерьмо, вставай. У ну, этих уродов даже шанса не было. Вставай, на жри. Эй, Астр, иди бей. Это ты сделал. Ну и что с того? Ничего, бить я тебя не буду. Ты все равно меня боишься. канал Кобра Кай. Пора валить отсюда.